Привет! На связи Илья Кутихин и студия сведения и мастеринга e Master. На новогодней волне я решил тоже поделиться вкусностями и сегодня покажу, как придать аналоговую окраску совершенно, совершенно сырой записи вокала. В качестве примера будет моя версия песни из мультика «Ну погоди». Новый год все таки Итак, вот сама запись, сделанная на микрофон Rode NT3. За тобой убегала, Дед Мороз Пролила немало я слез Первым делом имитирую прям плагином EQ73 Из пакета плагинов T-Rex Заодно им же обрезаю ненужные за в голосе И приподнимаю верхние частоты для яркости За тобою бегло, Дед Пролила немало я слез За тобою бегло, Дальше имитирую магнитофон, на который якобы шла запись. Для этого использую плагин Tape Desk от Overloud. Плагин хорошо окрашивает средние частоты и заодно немного компрессирует вокал. За тобою бегло Дед Мороз, Пролива немало я Дальше эквализация В этот минус э, голос уже неплохо лег, поэтому эквализация очень простая Поднимаю немного в районе полутора и двух килогерц для большего тепла самого голоса и микса в целом За тобою бегло, Мороз Пролива горьких слез. Чуть подумав, я понял, что мне все еще мало гармоник и добавил еще утепление трансформатором от Козрок. За тобой убегала, Дед Мороз, пролива немалая горьких слез. За тобой убегал, Дед Мороз. Ранила... За тобой убегала, Дед Марус, Пролива немалая.. Ну, а дальше просто пара мазков для окончательной посадки голоса в трек. Ничего сверхъестественного. Десинг. Здесь все просто и банально. Э, компрессия. Здесь использован плагин CLA 76 от Waves. Конечно же, как любой типа винтажный прибор, он не только компрессирует, но и добавляет еще немного гармоник в сигнал. Поэтому в принципе его использование тоже можно рассматривать как окраску звука. Ну и завершает обработку еще один компрессор, на этот раз оптический, и немного реверберации. Все, готово. За тобою Дед Мороз, Надеюсь, вам понравилось видео и показанные техники помогут вам зазвучать еще лучше. Обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе новинок. Хотите еще больше информации по работе со звуком, больше информации по софту? Вступайте в мою группу ВКонтакте, задавайте свои вопросы в группе и следите за новостями. Ссылки в описании. С вами был Илья Кутихин и студия ЕК e Мастер. До скорых встреч! За тобою бегала Мороз. Пролила горьких